Всем привет! С Вами Кривуля Андрей Чарли и это четвертая часть урока по Patea Conceptor. Предыдущую часть можете посмотреть в подсказке вверху. Ставим палец вверх, пишем комментарии, подписываемся на канал, если Вы не подписались. Вся эта активность очень важна для него. Не подведите. И я начинаю. В прошлом уроке мы остановились на том, что загрузили гриб в ZBrush для дальнейшей работы. Но прежде, чем приступать к Decimation Master, доработаем нижнюю часть ножки, чтобы она была более устойчива. Повторюсь, что Вы можете сделать базовый объект для TA Conceptor в любой удобной для Вас программе. Я просто показываю свой Workflow. Так как лично так, мне нравится работать и это удобно для меня. Важен не инструмент, а конечный результат и скорость выполнения. Итак, теперь мне нравится, что получается. Можно приступить к Decimation Master и наконец-то загрузить данный грипп в Teo. Итак, чтобы сделать Decimation, Вам нужно зайти в Z-Plugin и выбрать Decimation Master. В последней версии ZBrush 2018 2018.1 Decimation стал работать еще лучше и добавили пресеты с количеством вертексов. То есть одной кнопкой можно оптимизировать модель и сохранить все важные детали. Я буду использовать пресет в 35 тысяч вертексов. Итак, у нас 35 тысяч вертиксов, полигонов в два раза больше. Зад идет идет счет именно вертиксов. Пожалуйста, не забывайте об этом. Как видите, Decimation Master сохранил все нужные нам детали и достаточно хорошо оптимизировал модель. Для базовой формы в TEA Conceptor такого гриба будет достаточно. И я думаю, даже можно нажать на кнопку с 20 тысячами и еще оптимизировать модель. Как видите, детали сохранились, и теперь можно экспортировать данную модель TEA Conceptor. Чтобы импортировать объект в TAE, нажимаем File, Open Scene и загружаем модель. Возможно, она будет слишком большая. Чтобы исправить масштаб, несколько раз нажимаем на кнопку Scale X 0.5 Если наоборот модель будет слишком маленькая, нажимаем на Scale X 2.0 Как только Вы будете довольны масштабом, нажимаем на New на панели справа, чтобы создать новую кисть. После чего, два раза кликаем на появившийся кисти, выбираем форм и добавляем модель из сцены с помощью кнопки Get Obj From Scene. Для t концептор не важно, как расположена модель. Так как всегда, Вы можете нажать кнопку Fit и она выровняется нужным образом для дальнейшего рисования этим объектом. Затем в строу включаем Deform Alone для того, чтобы рисовать формы объекта в пространстве. Но чтобы объект рисовался правильно, вместо Middle в BS выбираем Constant. Объект будет немного растягиваться, но тем не менее, Вы сможете им рисовать и создавать интересные формы. Затем, пишем имя кисти и делаем ее личной или доступной для всех с помощью кнопок Public или приват. Итак, кисть готова. Теперь давайте ее протестируем и создадим что-нибудь интересное в пространстве. Например, такую композицию из грибов. Потом эту форму можно детализировать, как хотите и продолжить работу с ней в других 3D-редакторах. Как видите, кисть в Teo Conceptor достаточно мощный инструмент. С помощью которого можно создавать сложные композиции, выбирая или создавая разные кисти. А если еще использовать клоун режим, то можно получать совсем другую форму. Итого, у нас три комбинации. Клоун. Китбаш. Деформащен. С помощью которых можно получить уже что-то концептуальное для дальнейшей работы. Итак, я остановлюсь на такой форме и в дальнейшем поговорим о детализации авторитопа и так далее. Также обязательно расскажу о том, как получить крутой HandPaint эффект Без ручного рисования текстур в Substance Painter. И конечно же, поговорим о Tune эффекте в разных рендерах. Сейчас это довольно трендовая тема и я думаю, те, кто видел любовь к смерти роботы согласятся со мной. Если согласны, ставьте лайк и пишите об этом в комментарии. То, что получилось, сохраняем с помощью File Save S, И прежде, чем начинать то, о чем говорил только что. Я выполню другое обещание, данное в предыдущей части. Это рассказ о быстром построении каркаса. То есть, когда в тесте строим какую-то конструкцию из боксов и затем ZBrush 3D-код, покрываем это все с 3D-оболочкой. Итак, чтобы создать каркас, все что Вам нужно, это выбрать инструмент Box, который позволяет рисовать боксами. При желании, Вы можете создать свою любую кисть такого вида. Я думаю, Вы уже знаете, как это делать из предыдущих уроков. Благодаря цветному манипулятору, Вы можете достаточно точно позиционировать Ваши объекты. Если Вам все равно не нравится, как позиционируется объект, Вы можете создать каждый на отдельном слое. И потом с помощью режима трансформации, более точно отредактировать его положение. Но я все же предпочитаю быстро строить, как бы набрасывая концепт будущей конструкции. В Т я не зацикливаюсь на идеально точном положении объектов относительно друг друга. Мне проще быстро сделать скетч и потом приступить к ретопологии. Но при желании, Вы можете сразу строить каркас здесь, так как сетка бокса это позволяет. Как я и сказал, инструменты трансформации могут Вам помочь в этом. Я же буду показывать свой метод. То есть, я сначала делаю быстрый скетч каркаса, затем динамеш в ZBrush или 3 d код, Так как мне не нравится, как здесь работает ремеш для Hard Surface. Для меня этот метод кажется более удобным, нежели создание и позиционирование боксов в том же 3ds Max или Maya. А еще, используя магический plane, можно достаточно быстро построить сложную конструкцию в 3D-пространстве. Итак... Давайте построим какой-нибудь каркас и наконец-то поговорим о том, как же его накрыть поверхностью, как в том же приложении для Aculus Rift. Включаем симметрию для удобства. С помощью Ctrl немного отодвигаем Plane от центра и приступаем к созданию скетча каркаса. Я сделаю достаточно простую форму, чтобы не тратить много времени на нее. Итак, я думаю, будет достаточно для этого урока. Экспортируем данную конструкцию в Ops с помощью файла Save As И переходим в 3 d код В первую очередь я показываю 3D-Code, так как мне намного удобнее покрывать каркас формой именно в нем. После конечно же покажу ZBrush. Итак, выбираем Surface Sculpting и загружаем каркас с помощью данной папки. Обязательно отмечаем эти две опции, чтобы не было никаких проблем с вокселями. После чего нажимаем Apply. В итоге видим, что объект без группы сглаживания. Делаем Remesh, нажав Enter и получаем хорошую Hard Surface форму. Все баги формы, естественно, можно поправить, но урок не об этом. Главная задача сейчас построить по этому каркасу форму. То есть, как бы накрыть его поверхностью. Для этого переходим в Retopar Room. В ряду Room Вы достаточно быстро можете выполнить эту задачу. Для этого выбираем инструмент Point Faces или Quads. Тут, что кому удобно. Point Faces мне нравится больше, так как Вы видите точки, которые создаете в пространстве. И потом между ними создаются полигоны или треугольники. Ставим точки в нужной области каркаса и строим полигоны. Как только вы построили первый полигон, можно использовать инструмент Quads. Но, как я и сказал, мне больше нравится Point Faces. Да, забыл сказать, полигоны между точками создаются с помощью нажатия правой кнопки мыши. Таким образом, Вы получите нужную конструкцию. При желании, можно добавить еще сечение, чтобы улучшить форму. Выполняем данную операцию с помощью зажатого Ctrl. Как можете заметить, все делается достаточно просто и быстро. Теперь давайте поговорим, как сделать то же самое в ZBrush. В ZBrush все тоже достаточно просто. Вы можете использовать три топологию: Инструмент для построения топологии кисть Topology. Кисть Curve Bridge, которая позволяет делать мостик между кривыми. То есть просто с зажатым SHIFT обводим форму кривыми и между ними будут созданы полигоны. Но эта кисть не всегда работает идеально. Поэтому лично я предпочитаю делать построение обложки для каркаса с помощью кисти Z-Modeller. Так как лично для меня, это самый удобный способ Z-Brush. У меня эта кисть находится на панели здесь. Но Вы можете ее выбрать в списке кистей. Для этого нажимаем B, затем Z и Вы сразу увидите ее в списке. С помощью QMesh выдавливаю полигон зажатым Ctrl, чтобы отделить его от поверхности. После чего делаю Split Groups, чтобы переместить его на отдельный Sub-Tool. С помощью зажатого Ctrl делаем маску противоположного ребра. Затем нажимаем W. Возвращаем расположение Pivot Point и трансформируем этот полигон таким образом. А далее уже идет стандартное моделирование с помощью Z-Modeller. Для тех, кто не знаком с этой кистью, на канале я выпускаю отдельные уроки по этому инструменту. Кстати, если Вы знаете более удобный метод создания обложки для каркаса, ставьте лайк и пишите об этом в комментарии. Какой инструмент выбирать, конечно же решать Вам. Я показываю то, что удобно для меня. Это все, что я хотел рассказать о построении каркаса и его обложки. Теперь возвращаемся к созданию гриба. В следующем уроке, я также расскажу о создании Hand Paint эффектов в Substance Painter. И конечно же, поговорим о Toon Shader в разных рендерах.